Меня зовут Виктория Шматкова, я основатель, генеральный директор компании ЗЕРЦ, мы создали агентство медицинского консалтинга и заявляем, заявили, тогда и сейчас продолжаем это заявлять, что мы, наверное, единственное на сегодня агентство полного цикла, то есть мы можем помочь компании, частной клинике, от, начиная от идеи, когда непонятно, что открывать, где открывать, заканчивая продвижением, пациента потоком сервисом и установкой бизнес-процессов в клинике, так, чтобы он был более доходным. Вот это семь направлений в одной команде. Консалтинговое бюро – это эксперты с рынка, это те, которые умеют и открывали не один медицинский центр в России, и частный. Это управленческая команда, это дизайн-проектное бюро, это дизайн-студия для рекламы и маркетинга, это маркетинговая большая группа по продвижению клиник, это веб-студия, мы изготавливаем медицинские сайты самостоятельно тоже, это фото-студия Зертшкола ЗЕРДШКОЛА. это отдельный сайт zerdschkola.rf, кому интересно, посмотрите, там тоже семинары для руководителей и семинары для врачей. Здравствуйте, коллеги, давайте с вами предложу вам такой вариант. Давайте мы с вами познакомимся. Мы попробовали сегодня рассмотреть тему администраторов с двух позиций. Первое – это технологические вещи, которые мы сейчас будем рассматривать. А второе – это сервисный подход к воспитанию хорошего и отличного администратора. Изменилась вообще система маркетинга, изменились потоки пациентов. Вы знаете, что у нас система ДМС практически умерла, что у нас сегодня маркетинговые инструменты вообще перестали работать, как работали раньше. Ну и, естественно, за каждого клиента пытаются бороться всякими, э, всякими возможными и невозможными средствами. И клиники, ну и люди, естественно, падают платежеспособность населения и, естественно, потоки уменьшились. Значит, вот получается, что сегодняшний первый ответ на ваши вопросы с проблемами администраторов – это у вас должны быть критерии оценки работы. Друзья, рад вас приветствовать и обучаю сервисному, пациентоориентированному, прибыльному поведению и медицинский персонал, и администраторов, и операторов колл-центров, и в общем всех, кто мне попадается. Еще мне попадаются сотрудники служб питания. Мне кажется, что все знают, мне кажется, а жизнь показывает, что мало кто знает вот этот известный блестящий принцип, что жалобы это подарок. Жалобы это подарок. Вы слышали когда-нибудь про это, друзья? Значит, жалобы – это подарок. Почему? Потому что клиент-пациент, друзья мои, бесплатно, сейчас вот потрясу пальцем, вот так вот, бесплатно клиент-пациент, пусть в какой-то грубой своей эмоциональной форме он нам высказывает, что нам улучшить. Нам не надо аудиты проводить и фантазировать. Клиент нам говорит, что улучшить, мы можем это улучшить бесплатно. Уважаемые коллеги, хочу сообщить, что концепция изменилась. Врач, мудрый врач, который лечит пациента, беспомощного пациента, она уходит в прошлое. Да? То есть доктор создает продукт для образованного пациента.